Сколько это до новой исторической эпохи? Бери, тогда это. Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня, сегодня у нас 6 июня 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии, Александр Соловьев, он у нас председатель Открытой России. Так, кто у нас тут? Костя, Дима еще, да? Значит, Кургузов Дмитрий и Константин Зеленин. И, значит, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья до новой исторической эпохи. Сколько осталось? 151 потом? день, 2 часа. 151 день. Значит, хочу поприветствовать Михаила из Ярославля, молодого человека, который спрашивал, пригодятся ли они или нет. Пригодятся. Да, он... его... Соратников, конечно, Сильно негодует по поводу того, что взрослые его не замечают. Взрослые, заметьте, человека очень активный молодой человек. Да, очень активный. Спасибо, Михаил. Так, значит, вот срочное сообщение. У нас в Ростове-на-Дону Александра Коновалова какие-то люди задержали, которые представились полицейскими и увезли его в неизвестном направлении. Всего в 8 регионах Написали на сегодня На завтра повестки людям И провели обыск У Александра Зайцева В Красноярске там Зачитаешь тогда ты письмо? Да, ну часть по крайней мере письма Прочитай Значит суть в чем? В том что утром в 7 часов Подставили машину Типа было ДТП Спровоцировали тем самым выйти Выйдя Увидел сигнализация сработала. Так, подойдя к своей машине, увидел, что при тритык не стоит в легковой автомобиль. То в это время ко мне подошли два человека в штатском и два в камуфляже. Представили сотрудниками У УФС... ФСБ. Старший из них полномоченный Иванченко Александр Юрьевич. Запоминайте, пожалуйста, героев. Значит, рассказали, что по 280 части 1. Возбудил, возбуждено уголовное дело леворадикальным, э, участвует он в леворадикальном движении Артподготовка. Так что это у нас леворадикальное, лево да, лево движение. А, а экстремист... у них любимое слово. Это. Экстремистская деятельность средней тяжести. Значит, поднялись в квартиру, провели обыск, изъяли все. Ну, все ноутбук, имеется в виду телефоны, не, не пулеметцы имеются... автомат, компьютер. Ну, да, безусловно, изъятый компьютер, штоп. ноутбук, Получается, телефоны, некоторые ноутбук, документы. Ноутбук, ну да, да, да, конечно. В электронной почте больше всего сотрудников заинтересовали письма с фотографиями наших прогулок, то есть гулять, как мы обсуждали, больше трех не собираться. При обыске он воспользовался 51-й статьей, отказался давать пояснение, нигде не подписывался. Ему мы не дали копию постановления из этого, но он отправится завтра и все это отфотографирует. Значит, и всем остальным, всех остальных мы призываем. Есть замечательная статья 51 -я. Больше, чем вы сами на себя наговорите, вам никто не напишет никогда. Если вы побольше молчите и пользуетесь статьей 51, я понимаю, что пытаются вас разговорить и скажут, давайте поговорим без протокола. Что нужно говорить? Нужно говорить, что Мальцев у нас кандидат в президенты, мы занимаемся его предвыборной кампанией. И организуем партию свободных людей. Когда у нас зарегистрируют тогда будет все в порядке. Вот этим мы занимаемся. Никакого экстремистского сообщества нет. Что такое 5-11? Ну, вот мы верим, что в этот день что-то может быть случится в России революционное. Произойдет, произойдет революция. Ну, может, Путин возьмет, напишет заявление об отставке. Может быть, там метеорит упадет на Кремль. Мы не знаем. Ну, какая-то революция произойдет. Мы в это верим свято. Это ненаказуемо абсолютно. И я думаю, что предъявить вот в рамках того, что они хотят, без натяжки они не могут вообще ничего, абсолютно ничего, поэтому пусть никто, как говорится, не боится, не переживает, единственное, что они могут сделать, это вас обмануть, запугать или ну, подкупить, ну подкупить там какие-то они, я так понимаю, нашим соратникам уже предлагали копейки, потому что сами они нищие, запугать, ну, как говорили в 1937 году, не верь, не бойся, не проси. Здесь вот я бы с вашей Да, Я как хотел раз хотел, бы, да, послушать прок... мнение. Так что, прок... прок... да, я бы хотел к этому. прокомментировать э, одну такую вещь. Действительно, э, когда вы разговариваете с сотрудниками полиции, э, э, у них задача, в общем-то, не разобраться в том, что у вас случилось. У сотрудников правоохранительных органов задача всегда привлечь вас к ответственности, даже если вы не виноваты. То есть здесь нужно понимать, что когда вам говорят пользоваться 51-й статьей Конституции, это не пустой звук. То есть понятно, что вы можете, ну, как бы, не решиться сказать сразу сотруднику правоохранительных органов, я пользуюсь 51-й статьей Конституции. Спокойно можете представиться, вежливо сказать, да, вот такой-то вы человек, можете паспорт показать из своих рук или ксерокопию ему в руки отдать, а потом можете сказать, вы знаете, у меня вот есть мой адвокат, он мне сказал, что вообще придушит меня, если я буду что-то вам говорить. Ссылайтесь на адвоката. Скажите, вот он мне сказал, вам вежливо говорить, что извините, но вот 51 статья Конституции, я бы не хотел что-то вам говорить. Если вам говорят, угрожают 308, кажется, статьей угу. об отказе дачи показаний, то в действительности это ничего общего с правдой не имеет. Вы не отказываетесь давать показания. Вы... В первую очередь, пользуйтесь 51-й статьей Конституции, которая разрешает вам не свидетельствовать против себя. Они вам могут сказать, что вы не свидетельствуете против себя, ни против близких, не против родственников. А вот скажите нам про дядю Васю. Вот он там что-то делал там в пятницу вечером или нет? А вы должны сказать, ну вы знаете, если я скажу что-то про дядю Васю, что бы я ни сказал что про него, нет, вы, вы можете использовать меня. это против меня. Да. Теоретически же можете, можете, да. То есть здесь... Многие думают, что ну я же не виноват, я им сейчас все объясню, что я не виноват, поэтому я и, и, как бы и вступлю с ними в диалог. Так не работает. Вы не виноваты, но все равно нужно говорить им, извините, пожалуйста, я вам ничего не скажу, я пользуюсь 51 статьей Конституции, иначе адвокат расторгнет со мной договор и вообще и придушит меня предварительно и так далее. Это Они, действительно важно. Да. Они прекрасно знают, что вы не виноваты ни в чем. Да. И если бы вы в чем-то были виноваты, было бы все совершенно по-другому. Их задача нарисовать, что вы виноваты. Вот это. И не только по этому делу, и не только в этот раз. Вообще вся система, так созданная Путиным, устроена. Да? И, и, и в этой системе, главное, так сказать, вот именно в правоохранительной системе, вот этот рычаг, направленный на обвинительный уклон. То есть в, в, в следователь... Уже, так сказать, вам выносит приговор, отправляя обвинительное заключение в суд. В суде просто это обвинительное заключение получают в виде флешки и переписывают в виде приговора. И то, то же самое судья, в общем-то, является фактически прокурором. Поэтому, чтобы защититься от этого государства нужно просто ну как бы с ним не взаимодействовать по максимуму. Вот и все. Без, То есть это как вампиры. Защиты. Если вы их позвали, они к вам придут. Если вы их не зовете, они как, они к вам войдут? К сожалению, да, пока в стране нет судов нормальных, так и будет происходить. Еще вот опять в рамках правозащиты. Юлия Надым, Ямалоненинский автономный округ, просит, чтобы кто-то из соратников отозвался, помог ей. Значит, ее телефон 8 932 099-9773. Ей так же, как и многим сегодня... Э, пришла повестка. Членам да. артподготовки пришла повестка. И в Там нужен адвокат. Явиться к прокурору... Ну, органы власти. Ей нужен адвокат. Женщина смелая. Все прекрасно понимает. Но поддержка какая-то должна быть. То есть соратники, которые там. Откликнитесь, помогите. Номер телефона 8 932 0, 99 97 73 так, фотографии с прогулкой наверное мы завтра покажем я только одну прогулку покажу мне очень понравилась фотография очень смелой девушки вот так это выглядит вот он демонстрирует не ждем агата новосибирска да, да кто кто-то да кто-то написал в твиттере что это как бы Люди с артподготовки. Сейчас она будет на шкуре льва писать артподготовкой и так далее. Ну, как? То, то, та думаю, посту посту история с, с, с носорогом, да. Значит, и вот, наверное, сейчас с Димой мы расскажем еще замечательную одну историю по поводу Останкина. Я ее уже рассказывал на прогулке. Значит, в субботу я был в Останкино. Наверное, сейчас надо тогда видео показать, как в воскресенье в Останкино был, или когда или в понедельник ты был? В понедельник. В понедельник, да, то вот я, вот Дим был в Останкино. Вот это, звук есть, да? Это вот, понятно будет через некоторое время. Да, вот это вход, причем это второй вход. Там, там еще до этого клетка. То есть попадаешь вот в такую, в другую уже клетку. Чтобы Первую прошел, с... вторая, вторая, вторая клетка. Это на Востанкино на, на смотровую площадку. То есть, вы не подумаете, это не А да, вот видите, здесь объект. всякие рамки, причем проходишь рамки, они крутятся вокруг тебя. Как в аэропорту. Да, как в аэропорту. Да, хуже, в аэропорту Дальше, одна, если он... вы вот отсюда не видно, Дима не смог это записать. Там, когда ты выходишь, выходишь через комнату которые с бронированными стеклами, ты туда как в тюрьме попадаешь, пока за тобой не закрылась дверь, другая не открывается. Это в Останкино. То есть ты вот так э, туда проходишь, э, да, здесь вот покупаешь билеты, это еще идешь это через билеты. одну клетку, здесь покупаешь да, билеты. Это да, сдаешь крупные вещи, да, это, причем идешь ты на смотровую площадку, в ресторан, это пофигу, потом идешь через одну клетку, а потом другая, вот это вот минное поле, как я думаю, нет, ну я шучу, но я вполне допускаю, с левой стороны написано, что ни в коем случае не заходить за ограждение, вот идешь долго-долго по такому минному полю. Это к Останкино. Но дальше, вот-вот зеленая табличка, что туда ни в коем случае нельзя заходить, их много. Но дальше там еще круче. Дальше там второй рубеж. Вот мы думаем, что все закончилось, сейчас мы зайдем в Останкино, и там просто проверят билет, фигушки. Мы заходим, вот зеленый свет горит. Это в каждую кабинку только по одному человеку. Вот заходишь, и здесь то же самое. Здесь также тебя шманяют и вот такая же кабинка, как в аэропорту, которая тебя Обалдеть. просвечивает. Два раза тебя просвечивают, чтобы ты прошел в Но ну, Вот смотрите, это просто прелестно. Потом ты попадаешь в такую же комнату, в коридор и уже э, в хол башни. Не, ну сейчас. башня ретранслятора это самое важное, что есть у режима. Поэтому... с их точки зрения. Это да? с их точки зрения. Да, они такая... думают, что сейчас, <смех> вот, когда да, революция <смех> начнется, все побегут захватывать башню, чтобы <смех> в нее, с нее кричать в мегафон. Понимаешь? То есть, как будто нет систем. Даже, предположим, мы такие лохи, что думаем, что ну, транслирование надо наладить с Останкина. Ну, ну, наверное, мы же сделаем это через каких-то хакеров. Мы не будем так вот все темно. Вот здесь нужно предъявлять паспорт. То есть там нужно предъявлять паспорт, там нужно, и еще и здесь вот. То есть ты его Представляешь Трижды ты предъявляешь уже, паспорт. Значит. Трижды. Представляешь? Вот, а да. Трижды. Сейчас я, э, посмотрим, как выходить. Три раза у тебя проверяют паспорт. Это, в общем шедеврально, конечно. Вот. И цена, билет, да. И вот здесь вот это вот тоже. Отражение такое. Это третий раз предъявляет, предъявляет паспорт. У Олег приехал, привет. Что-нибудь скажешь в программе потом? К концу. Давай, садитесь. Так, это вот. У нас мы показываем Останкино, как туда сложно зайти. Вот. И, да, ну мы, может быть, не очень хорошо. Чати пишут, но... рубите Останкинский кабель, обесцвечьте игрушки. Да. Вот, значит, попадаешь вот таким образом в саму башню. Ну, там все просто уже в самой башне. Вот видите, с двух сторон стекла непробиваемые, то есть никак, чтобы никто не залез. А Но это вот, уже в башне, да? Да, это уже в самой башне. Вот тут носороги, как это ни странно, очень забавно. То есть там нагрузку считают в белых носорогах, в тех самых белых носорогах, про которых значит, зрители артподготовки очень хорошо и наши сторонники я Знаю, пока... да. У нас тут видео да, да, подходит к концу Я скажу подписывайтесь на канал Артподготовка, большие заглавные буквы Латиницей Ставьте лайки, есть также кнопка поделиться Делитесь в соцсетях, пишите комментарии Задать вопрос в прямой эфир Третья, четвертая строчка Революционные деньги ревкоины. третья строчка У нас а... сейчас все работает Все мы со всеми договорились Вот И теперь самое смешное Это выход Представляете, знаете, что будет, если вы потеряли билетик? Выход только по билетикам. И мы случайно куда-то засунули билеты, вот мы искали их 10 минут, пока мы их не нашли, нас оттуда не выпускали, связывались, связывались очереди, по радиостанции, а не было никого, как раз связывались по радиостанции, вообще было как-то очень ну, можно замутить. печально. Кучу да? да? народу придет, кучу народу билеты поселит, что они там посели? 200 человек. Приключение итальянцев в России, останешься, будешь там. Вот что-то Володя, который резал, очень понравился этот индус. Индуса можно было бы сократить. Володя а никого не резал видео, в смысле он монтировал. Ну, я имею в виду, да. Я это имел в виду. Володя, а как тут сократить вот этот вариант с индусом, я думал? С лифтом. Ага. Вот так лицо. что в носорогах там мерилось, я понял. Они... Нагрузка, нагрузка, прочность, стекол, которые а -а -а. там внизу, оно меряется а всего носорога. носорогов, сколько-то, я уж не помню, я говорю, 14, что ли. Ну, в общем, какое-то большое количество. И mm -hmm. вот это выход. Представляете, то есть вот выходишь опять через турникет. То есть там штук 6, наверное, турникетов. Вот комната, видите, запирающаяся. Вот коридор. Вот, и все. И вот опять тоже такое вот продвижение через, маршруту, минное, что? Мин, через минное поле. В общем, я к чему, зачем это показываю? Я показываю это к тому, что вот был я на этой Останкинской башне несколько лет назад и ничего подобного не видел близко. То есть подошел... Там на входе просто прошманяли, чтобы туда кто-то ничего не занес, там бомбу какую-то. И все, пропустили. Надо сказать, когда мы заходили в Останкинскую башню, там еще была куча автоматчиков с различными, значит... Вы рассказали, но, что Мастев идет захватывать. Кащевский. Нет. Это я так, шутки Нет, надеюсь. И вот сейчас проход, значит, он осуществляет, видите, выход отсюда. Если нет билетиков, то все без билетиков никуда. Семь кругов ада. Пишут. Да, это вот Останкин, представляете. Ну, слава богу. Ладно, давайте. А тогда. А, а, Анищенко, Руслан пишет, насколько я понимаю, революцию готовит тайно, а не на весь YouTube. Вы не тем местом думаете. Руслан? Да, видите, вот, оп. Тут все закрывается, открывается, очень интересно. Ладно, давайте отключимся тогда от этого... Вот я хотел еще у Димы спросить. Он там хотел принес, вернее, протокол. Интересный ну, вот, очень протокол. Есть. Он у нас уникальный человек. Нас всех судили за то, чего мы не делали. Но Диму судили не только за то, что он не делал, но даже за то, что его там не было. То есть, да, расскажи. Интересно. Ну как я в Дмитрове гулял, собирал там артподготовку. Сожалению, не очень успешно там пока нету сейчас в данный момент не гуляет никто но дело в том что 26 меня не было 26 марта в дмитрове он, а он был с нами штраф, да. Штраф, что именно 26 я курил у памятника кропоткина штрафовали меня на 500 рублей Хотя, ну там, 12 я мог быть 19 но не как 26-го. То что... есть, курить ты мог там в любое время, кроме а 26-го, потому что ты курил на показали, Тверской. Фотографии очень много, где я курил, да, я говорю, конечно, курил, что отрицать глупо, фотографии показывают, да, я курил, ну вот. Но не 26-го. 26, да. Это было не 26-го. Они тебя хотят дискредитировать. Они хотят доказать, что у тебя 26-го не было на Тверской. Таким образом. Это настоящий революционер. Да, да, да. Какой забавный. Хорошо, спасибо. Дим, спасибо тебе за сюжет с этой Останкинской башней. Вообще, если честно, я вам говорю, ничего особенного. Вот у нас на складах... И не так обыскивают людей, которые там работают. Не, ну да, если сравнивать Остангинскую башню с каким-то парфюмерным... Ты заводом... расскажи, расскажи про парфюмерную... Я вот работал да, на парфюмерной фабрике. Там сначала есть... Входишь, первая раздевалка. В ней нужно... Там маленькие ячейки. Там нужно оставить свой телефон мобильный и ключи. Потом идешь в другую раздевалку. Там снимаешь с себя обычную одежду, которая которой ты ты, ты ты смотри, До не трусо. подсказывай, а то там в Танковской башне там, там есть еще коридор. Трусов, трусо, да. трусо, все. Еще есть коридорчик, там охранник. Вот так чепок нужно резиночку оттянуть и идешь дальше. И там одеваешься уже, есть еще шкафчик. Там есть часто работа. выносят, что ли? Или что? Ну, естественно, чтобы никто ничего не выносил. Вот такая безопасность. Есть, хорошо, говоришь, что... Да. На, ты хочешь сказать, что хорошо, что... Он говорит, э, это ерунда, я был, то Астанке это разве проверка? проверил. Mm -hmm. вот, зеркало нет, над на которым надо приседать. А да? там кожную смену вот такая система. Не, вот это девашство рабочую, то, что работало охрану Астанкинской башни, ты вообще юзер, понял? Что творится в других местах? У парфюмера. У да. Спасибо, Дим. Пишут, 7 да. тысяч лайков соберем, ревкод наш, ревкод ваш будет за 7 да. тысяч лайков в прямом эфире. Так, вот освобождение в Брянске чеченского бойца Амриева стало, пишут, фантасмагории. Действительно, там непонятно что произошло. По одной версии его из прокуратуры отпустили, по другой вроде как убежал, потому что приехали уже из Чечни его кровники, mm -hmm. которые должны были его там забрать. И, в общем-то, он... Это, которому кровном месте. Да, да, он да. спасал свою жизнь. И адвокаты его спасали. Вот что-нибудь слышал про это дело, да? Uh, нет, я, в общем-то, так поверхностно достаточно слышал. Просто очередной раз демонстрируют, что, ну, какой бардак у нас. Уже в Конституции уже... законов нет. Что если бы Просто... лично прокурор не принял решение, или кто-то там, ну, работник прокуратуры, чтобы избавить человека от гибели неминучей, он бы погиб. да. Вот Потрясающая сейчас. ситуация, конечно. И это еще, это еще стало известно общественности. Представляете, сколько всего происходит? То, что там, ну, как бы людей в итоге так и оставляют, где-нибудь, я не знаю, то ли гнить в каких-то тюрьмах, то ли еще что. То есть это же... А вот протестантскую церковь на Узенска заподозрили в призывах к суициду, а заподозрили, потому что они выдержки из Библии печатали в своих брошюрах. То есть по этому поводу уже как правоохранители нарывались, но никак успокоиться не хотят. То есть даже Госдума принимала законы, что там святые книги нельзя считают, там, да, да, да, рассматривать, да. там экспертизы им проводить и так далее. И вдруг видишь, вот опять такой а же... А уже тип... был, по-моему, год назад или что-то такое был случай, когда кто-то каким-то образом признал э, тексты в Библии, кажется, экстремистским или что-то такое. Конечно. Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие. Да, вот тут мы Залещака обнаружили на фотографии. Причем он молодец. То есть он прославился очень круто. Это фотографии с BBC. То есть да. Залещак у нас попал на BBC. А потом, а потом про этот случай раструбят по BBC. Помнишь да, вот. И значит люди собрались, я так понимаю, на митинг. И... Ну, они таким шествием прошли, да. насколько я видел из видеозаписи, они шли, причем кто-то взялся за руки, то есть это напоминало хоровод, прям такие, хоровод против такие, да, Но в целом-то молодцы, что они пошли, в общем-то, по всем таким государственным органам и дошли до администрации президента, но вот я не знаю, чем закончилось. Я так понимаю, они просто разошлись. Ну, я думал, скорее что всего, да, там говорили, жильзак. сажали кого-то в автозаке, держали, держали, потом, я так понял, их выпустили Да, вот мне интересно, действие. там началось ли какое-то вот... Нет новостей по поводу того, что кого-то задержали, то есть, скорее всего, пытались запугать и не, не допугались Нет, ну хорошо, хоть люди, наверное, увидели, очередные люди, которые не знали, что из себя представляет наш режим, увидели, как действуют полицейские да, с мирно идущими гражданами да. В Подмосковье в ДТП снесли памятник почтальону Печкину. <клес> да, от Воденцова кто-то наехал на почтальона Печкина и сбил его. Интересное такое событие. У нас еще последнее время сбивают очень много памятников. Я так думаю, что <клес> в этом и есть какой-то смысл. Я быстро тогда новости пробегу. Да. Вот эти двое детей под Новосибирском сгорели в салоне авто, играя со спичками и вообще, вот как бы, события с детьми они э, волнообразно происходят Вот я напоминаю, что э, еще число госпитализированных частей детей с отравлением неизвестным ядом выросло до пяти. То есть считают, что они э, поели конфеты, которые изготавливаются э, фирмой Рошен. Бешеная пчелка. Но вот тут есть сообщение, что это. Вообще там были наркотики в этих конфетах. Ну, в общем, что-то какой-то ужас, пять человек, одним словом, в больнице. И вчера мы говорили о том, что инцидент с детьми в багажнике был, когда ребенок упал из багажника. Я говорю, таки, за такими вещами надо следить. Как только что-то случается с детьми, то прям волна сразу же на следующий день проблем с детьми. А вот Вячеслав, нам в чате а. сейчас пишут Спасибо вам, армию вас освободили вместе. Ваш, <къех> да, ну я не думаю, что мы тут какую-то большую роль сыграли, но это наш долг был в любом случае как бы вмешаться за человека, который, которому грозили смертью, и как я, я думаю, и в общем-то так жизнь устроена, и он за нас вмешается когда-нибудь, ну если, если не в этой жизни, то в следующей, какая разница в общем-то. Донаты обязательно сегодня зачитаем и все. Следственный Просто, комитет да. занялся. Нет, да, это я да, уже это прочитал. Рабочий. Автобус с пассажирами перевернулся в Башкирии на этот раз, как вчера. Вчера в Рязани, сегодня в Башкирии, изрезавший подростка на севере Москвы мужчина оказался полковником полиции. Прекрасно. То есть 24 мая мужчина 17-летнего подростка порезал, оказался полковник полиции. Действующий что ли? Да, действующий, конечно. В Башкирии по подозрению в убийстве задержан полковник Федеральной службы исполнения наказания. То есть, хунт черных полковников, честное слово. В Москве школьницы жестоко избили свою знакомую, снимают драку на камеру. Но это, я думаю, что детская болезнь информационного мира. Людям очень хочется как-то получить много лайков, да. Ну, в том числе за свою какую-то лютую жестокость какую-то да к сожалению так ну к сожалению так случалось и до эпохи Ютуба конечно безусловно да. тут вопрос нет да. но Ютуб он чё, чё хорошо он дает возможность такие вещи выявлять ну да и, и в большом потом, количестве да, передавать астракизму то есть говорит, uh -huh. так делать нельзя люди наверное ну кто-то понимает да а так, мы с такими случаями сталкивались неоднократно, постоянно, и, как правило, дети, ну, или трудные подростки, трудные, я имею в виду у кого определенная, так сказать, может быть, легкая форма дебильности, они очень любят такими вещами заниматься, но, в общем-то, это особенность, наверное, развития. Вот тут еще, наверное, прослушали, ребята спрашивают, что за гость. Еще раз, mm -hmm. председатель Открытой России Александр Соловьев. Всем привет. Да, Открытая Россия с нами сотрудничает, помогает нам с адвокатами, за что им огромное спасибо. У меня вот, когда я сидел, был адвокатом Бадамшин, и, в общем, Сереж Бадамшин, он как раз так сказать, представители открытой России. Поэтому я им очень признателен. Да, у нас правозащита, в общем-то, работает достаточно хорошо. Очень гордимся нашей правозащитой и защищаем всех людей, которых преследуют по политическим мотивам, так или иначе. Но, к сожалению, все больше и больше таких людей в ежедневном режиме становится. Да, и я, конечно, признателен так сказать, Михаилу Борисовичу Ходорковскому, который тоже представляет Единую Россию. Открытую Россию. Вот, я Россию, Фу, но ничего страшного. Открытую Россию, да, будет представлять Единую Россию. Только нормально вариант. С точки зрения Единой всех национальностей. Так вот, значит, и хочу сказать, что то вот почему мы так э, хорошо сотрудничаем сейчас, потому что, конечно, с нашей стороны э, доверие полное к, э, к Ходорковскому. Почему? Потому что ну, разные люди, конечно, действуют против этой власти, и не всегда они с э, какими-то намерениями, понятными для нас. Вот намерение Ходорковского для меня понятно. Когда говорят, ничего личного, только бизнес... То вот в отношении с Казарковским никакого бизнеса, только личное. У нас тоже личное, поэтому мы, в общем-то, очень как бы, нормально сотрудничаем с Открытой Россией и, я думаю, и доверяем им это очень важно. Я хочу, чтобы они доверяли нам. У это... нас, в общем-то, как выяснилось, очень много позиций по... Взгляду на то, каким какой в будущее должна быть Россия, у нас совпадает просто можем разными словами называть это, но в действительности как бы как выяснилось, выступаем за очень много вещей, которые в общем-то в любом случае по нашему мнению будут полезны для России. Это децентрализация, нормальная сильная местная власть по-настоящему сильная власть местная, когда есть у людей на местах полномочия контролировать всех своих чиновников, держать их, в общем-то, в таком напряжении, потому что, как показывает практика, когда власть находится в напряжении от народа, это здоровая история. Вот когда народ в напряжении из-за власти находится, это не здоровая история. У нас сейчас происходит, к сожалению, второй сценарий, когда Народ постоянно прессуют и всевозможно угнетают, и просто уже что -то, каких только способов новых не находят. Это ненормально. Давно уже говорим о том, что любой такой режим он начинает рушиться сам под собой. А самое-то интересное они-то все, кто сейчас у власти находится, они живенько улетят к себе в свои гнездышка золотые, и все у них хорошо будет. А весь, если они доведут страну до, до полного бардака, то это нам потом, в общем-то, всем, кто здесь останется жить, кто ассоциирует свое будущее с будущим России. Это нам потом разгребать. И вот мы, естественно, полностью здесь согласны с тем, что как раз-таки мы свое, с, себя с будущим этой страны ассоциируем. Выходит так, что это мы настоящие патриоты, а не те, кто сегодня находится у власти. Это нас не устраивает. Я читаю чат. Тут какие-то от людей претензии к Ходорковскому. Причем я так понимаю, что это не тролли. Если бы тролли я просто заблокировал, а на претензии я отвечу, потому что ну, его здесь не, нет рядом. А, постараюсь ответить. А, значит, 10 лет, я вам скажу, это закрыты все вопросы. Давайте говорить откровенно. Ну, человек, десятку. Виноват, не виноват человек. Если он отмотал десятку, все. Вопросы, грубо говоря, закрыты. Это первое. Второе, там были гнусные намеки по поводу каких-то денег. Сразу скажу, что кроме помощи адвокатов, от открытой России, от Михаила Борисовича Ходорковского мы не получаем ничего абсолютно, не наших поэтому оплачивают, а да, своих представляют людей, своих адвокатов. Да. Поэтому я, в общем-то, за это благодарен и, может быть, это какая-то принципиальная Еще наша позиция. Хотел сказать с точки зрения Ходорковский вор, это сказала то правосудие, которое сегодня говорит, что сотрудники меня правомерно осудили. Да, и который говорит, что у нас экстремистское сообщество да, и так есть, далее. Для меня это лже. Да. изначально, Потому что я к такой позиции, к ним подхожу. Я представляю, как себя вел Михаил. Да, ну, да поэтому, в... поэтому... Здесь, поэтому... Смотрите, здесь, наверное, нужно... Это все-таки история очень давняя. Здесь, наверное, нужно многим напомнить. Кто хочет, посмотреть видео 2003 года, где Михаил Борисович разговаривает лично с Владимиром Путиным. И, собственно, за эти слова, после этих слов и началось преследование Ходорковского, да. когда, когда он открыто говорит, что Владимир Путин создал такую систему, которая плодит коррупцию в стране. Называет цифры, коррупционный бюджет уже, который сложился... И там Путин пытается ему сказать, что вот, а, да вы сами дураки и так далее, и так далее. После этого, собственно, все и началось. После вот этих вот открытых обвинений в том, что человек является архитектором Путин, является архитектором той системы, которая начала просто-напросто нас с вами грабить. Здесь нужно называть вещи своими именами, конечно, кто выстраивает эту архитектуру, кто несет ответственность за это. Действительно, система сложилась, которая, ну, это вообще, конечно, нонсенс. Самое ужасное, что люди привыкли, вот действительно люди привыкли к тому, что их грабят и уже хотят просто, чтобы, да, вот главное отстаньте от меня, вот это государство и все, а я вот тихонечко. Нет, так нельзя, нельзя с этим мириться, это не должно быть нормой. И вот, собственно, в 2003 году Ходорковский сказал, что, ребята, это не должно быть нормой, у вас, -то, у вас просто коррупционный бюджет складывается и никто уже не стесняется этого. За это его и раз, и быстренько в тюрьму. 10 лет человек, в общем-то, отсидел. Uh, и, ну, как, отсидел за слова, отсидел за то, что сказал Путину, что он думает. Я здесь еще ряд высказываний. Отсидел 10 лет и точка. Вор да. yeah. не вор, хотите пересматривать. В конце такой, Ходорковский наш хунтяр. Да, нет, я... Есть, я да, надо. будь здоров. Вот, я что могу сказать? И те, кто давно меня смотрит, знают. Я, в общем-то, уже давным-давно сказал, что второй раз я такую ошибку не совершу, однажды уже глупая фоноберия помешало мне, как бы, с Михаилом Борисовичем поговорить, и, в общем-то, изменить, может быть, ход истории, когда за день до того, как его арестовали, он находился в Саратове, да, и мы должны mm -hmm. были встретиться, а он не смог приехать в Думу, а мне позвонил человек, с которым я служил в войсках и, надо сказать, он остался служить дальше, но нужно понимать, что это за войска, и, конечно, кто этот человек потом дальше стал. Он мне позвонил, и сказал, там приедет Ходорковский, я говорю, да, ты будешь с ним встречаться. Я сказал, да, передай, там все уже подписано, его, короче, грузят. И, ну, в смысле, что уже постановление заключения под стражу есть, все нормально там, и... А я не поехал, то есть, ну, хотя потом я себя успокаивал, что э, Михаил Борис без меня а про это рассказывали миллион раз, ну, что его уже все собираются mm -hmm. грузить, да, и вроде как, ну, тут вот как-то так сложилось, что я, в общем-то, чувствовал себя потом долгое время виноват. Так вот я такую ошибку не допущу больше, и всякий раз э, с теми людьми, которые борются с этим режимом, я буду сотрудничать, всегда так будет. И любой, даже если вот есть определенная категория граждан, ты знаешь, которые там обидные слова в мой адрес говорили, я готов проглотить эти обидные слова, сотрудничать с ними и даже дружить. Потому что у нас есть общий враг, вот эту глупость надо отбросить. И вам всем советую. Здесь, да, здесь такой важный момент. Мы ни в коем случае не скрываем, что по многим моментам мы можем расходиться абсолютно... Кто-то не любит Ходорковского. Да, ради бога, у нас позиция спокойная. У нас в движении есть люди, которые а, имеют много претензий даже в том числе к открытой России. То есть говорят, что они критикуют открытую Россию, говорят, ну окей, зато у вас хороший подход, что у вас движение открыто для всех, кто в первую очередь во главу угла ставит, ставит построение нормального государства, когда не будет происходить какой-то беспредел, когда власть будет постоянно под контролем. Это наша самая главная цель, здесь она совпадает полностью с подготовкой. И здесь самое главное для нас действительно, чтобы посмотреть, ну вот, например, мы не знаем, сколько людей реально может поддерживать те или иные политические течения. Почему мы не знаем? Да потому что выборов вообще нет нормальных в стране, абсолютно. Соответственно, чтобы они были, нам нужно построить нормальное государство, которое посмотрит, какие, и мы все с вами вместе уже в этом государстве посмотрим, кто поддерживает какие течения. И здесь мы можем быть сто раз не согласны, абсолютно нормально, это рабочие моменты, когда кто-то друг другу какие-то имеет претензии по поводу того, как он видит развитие государства. Самое главное, чтобы нам не диктовал один дядька из Кремля, как он видит вот один весь из себя такой солнцеликий развитие государства, которое он себе в общем-то монополизировал для своего круга друзей. И вот он нам сидит там и рассказывает уже очень много лет, уже скоро 18 лет, как он рассказывает нам, как он видит развитие. В общем-то, я предлагаю на этом поставить точку. Да. Те, кто наши зеркала э, сделает, вы, пожалуйста, вырежьте это мнение, арт подготовки обо всем. Потому что я предвижу ряд вопросов. Мы на самом деле дружим с открытой Россией. Призываем всех соратников объединяться, искать э, какие-то ячейки открытой России по, по России. Приходить туда, знакомиться, обмениваться контактами и идти в ногу. И, ну, в общем, по «Открытой России» поставим «давайте точку». Да не, ничего страшного, что кто-то говорит там... Что... Нет, это не страшно, да. это просто будет продолжаться бесконечно. Да, ну, поэтому и... нужно как-то вырезать и какие-то ролики, которые отвечают на вопросы ну, людей, потому же, что ничего. вопросы будут. Время да, Фонтан у Казанского собора в Петербурге заполнился пеной. Я вообще, честно говоря, прочитав вот я понял, так туда вылили шампунь. Я hmm. подумал, а почему раньше не выливали? Да, вот это никому не приходило в голову. Я скажу, потому что он дорогой был. Нет, ну ты что, порошок триалон ты недорогой, представляешь? Я думаю, как же это так? Посмотрим, может модно станет. Да, 100% станет модным. Стрелковым в Орландо оказался бывший военнослужащий США. Да, мы говорим, что... Вчера говорили, что там убили несколько человек, точно пять, и военнослужащий застрелился этот. Ну, в общем странная такая история, но это, по крайней мере, можно радоваться не теракт. Да? Когда убили пять человек, говорят, ну слава богу, не теракт, это просто там кто-то шизнулся. Российский истребитель перехватил американский Б-52 над Балтикой. Ну вот это вот опасные очень игры. Представляешь, в 52 ну хорошо, если он пустой летит, а если в нем 61-я бомба? 27 су подходит. Как он подходит? Мы же видели. Он подходит так, чтобы тому страшно было. То есть там вообще плотно, да? Да, конечно. Плоскость к плоскости. У этого куча двигателей у б да, вот Он попадет в, в струю, и, и а что дальше будет? Ну да, опасные такие игры заигрывать с этим. Конечно. А, а вот Мик 31 отковал, а, значит, ну, слава богу так сказать, пугал uh -huh. норвежский э, самолет противолодочный. Я так понимаю, что это был Орион, наверное, потому что у них Орион, и, в общем-то, э, та же самая история. Ну, слава богу, у, у, в Орионе может быть только торпеда, да? Ну, хотя они тоже ядерные бывают. Ну, я не думаю, что Норвегия Норвегии торпеду там вроде как не принят, по крайней мере, до сих пор в Норвегии не было ядерного оружия. При теракте на похоронах в Афганистане погибли 7 человек. Продолжаются теракты в Афганистане, в общем-то, серия. И сейчас пытаются это все как бы свалить на ИГИЛ. ИГИЛ это или не ИГИЛ, я не знаю, но что там происходит. Но в таком в общем... бардаке можно на кого угодно. Наверное, да, свалить. да, да. Ну вот, то, что как бы там путинцы имеют... Может быть, не ко всем этим делам. Я не имею в виду теракты, а имею в виду разборки. В Афганистане очень серьезное отношение. Это сейчас стало очевидным. То есть Россия сейчас погрязла уже, по крайней мере, спецслужбами уже в Афганистане. Погрязла. То есть второй раз одна и та же ошибка нас постигает. Ну, возможно, потому что Афганистан производит, единственное, что производит, это героин, который заполнил Россию. Восьмая страна разорвала, разорвала дипотношения с Катаром. Да, с Катаром. Аврики разорвал. И вот я так понимаю, что путинцев вполне устраивало и взаимоотношения с Катаром, мы вчера не сказали, и, наверное, с ИГИЛом, который Катар поддерживает. В общем, все было нормально. Да? А вот Саудовская Аравия, как лидер определенного направления, я так понимаю Согласилась с Бахрейном И они не только разорвали Отношения с Катаром Но и запретили летать к себе и, в общем-то перекрылись очень крепко Надо сказать, что У Катара Есть знаменитая телекомпания Аль Джазира mm -hmm. вот, Будут они к себе Ее пускать или нет То есть, собственно, она как-то Выражала мнение вот той части арабского мира я имею ввиду суннитской части и аль -Жазира. и вот сейчас получается что в общем-то очень, очень серьезный разрыв путин опять, опять переиграл всех но я могу сказать ну кавычка, конечно переиграл что если са саудиты да там бахрейн там египет готовы фактически воевать со своими, да? ну, mm -hmm. я, я понимаю, что э, там, конечно, один человек принимает решение в Катаре, там сидит и мир, да? у него неограниченная власть, там, он принимает решение. И если они готовы со своими воевать, то уж с нами, там, если Вол туда как-то как еще влезет, они будут очень беспощадные. Уже говорю. и были такие э, подозрения в адрес Саудовской Аравии, у нас же много было вопросов, в общем-то, причем не к Катару, а именно к Саудовской Аравии, когда был, была первая и вторая чеченская компания. Да. Там же очень много было вопросов, следы-то вели финансовые часто в, в Саудовскую Аравию, так что здесь, конечно очень опасно с кем-то ссориться, потому что нас запишут во враги легко. Нас уже, мы... уже записали. Еще не хватало нам еще кого-нибудь нажить, каких-то врагов. И так уже, уже, извиняюсь, облажались во внешней политике везде, где можно было. Который просто является покупателем тех 19% акций Роснефти. Mm -hmm. Поэтому как бы взаимодействие и сотрудничество в кавычках там такое, оно очень сильное. То есть там спокойно делят бабки, все нормально. И как бы сечены со всеми роснефтями хотели туда вылазить и доить и Сирию, в том числе. То есть там все нормально было, и вдруг, и вдруг такой облом. Представляете? То есть арабский мир взорвался. Чем это закончится, я не знаю. Если это закончится войной, не дай бог, то будет очень жестко. То есть, на ближайшие там тысячи лет уготовлен еще один внутренний конфликт на Ближнем Востоке. Туристы оказались запертыми в Нотр-Дам-де-Парис, застрелив был собором. Да, тут получилась такая ситуация, я так понимаю, как помнишь, как в фильме это, говорит, какой, какой матери, Божьей матери. Так что вот в соборе парижской Бога-матери, помнишь? Да в соборе парижской Богоматери были какие-то туристы, а тут недалеко от собора мужчина с молотком напал на полицейского. В результате перекрыли все двери и, в общем-то, туристы отсиживались там, пока все решилось. Представляешь? То есть мужик с молотком может запугать половина Франции, там половину Парижа. Ну, да? так, конечно, градус такого страха опасения, особенно после лондонских терактов. Там, насколько я знаю, этого мужика с молотком в итоге такие застрелили. Конечно, у не, вот него-то <свят> Третий нападавший в Лондоне марокканец с итальянским паспортом. Да, видишь, то есть двух установили, теперь установили третьего. Ну, даже их фамилии, имена читать не будем. Они нам все равно ничего не дадут. А вот то есть, так что нападающих было как минимум трое, да? А вот Трамп заявил, что США необходим запрет на въезд граждан из опасных стран. Ну, защититься от граждан из опасных стран, я думаю, он никак не сможет. Тем более круг опасных стран, который он определил. Он, он Слушай, же не, пол, не полный, да. То есть там реально опасные страны туда не входят. <связь> ну, Потому да. Там же была какая-то инфографика, которая показывала где у него есть бизнес-интересы в этих странах, а где нет. И причем, где есть бизнес-интересы, вообще ни одна страна не попала в этот лес. Где нет, они все были названы опасными. Так что здесь может быть еще такой момент, конечно. Трамп продолжает. жечь, заявил о возможном начале конца терроризма. Ну, мы слышали про начало конца терроризма о заявлении Буша. Причем Пусть именно керорус. вот в этих же словах. Да. Буш-младший заявил, что все керды к терроризму. Мы это слышали ну, от Обамы неоднократно. Сейчас вот Трамп говорит. Я думаю, вот если бы Клинтон была, она бы тоже заявила. Причем она говорила, что да, терроризм ждет конец. Мы понимаем, что э, не ждет конец терроризм, потому что, как это не печально. да, Потому что это форма политической борьбы, такая же, как агитация, пропаганда, террор, более радикальный. Поэтому пока существует политическая борьба... Будет и террор, и, и все остальные формы. Поэтому, ну, наверное... Не пропадет. Нужно просто э, привыкать с одной стороны жить в таких условиях, а в другой, с другой стороны не э, включать какие-то суперские механизмы да там и бороться, я не знаю, молотком там, с муравеем. Да. То есть фактически те государственные машины и машинки, которые они включают, они слабо могут побороть терроризм. Должен, должны быть другие системы, прежде всего открытость, отсутствие тайны. Ну да, как раз таки, чем больше закрываешься, тем э, уязвимее становишься, чем более открытый, тем... Это же как с организмом, если э, надолго уйти в карантин э, и вообще ни, никакому миру не показываться, считать, что сидишь в безопасности, там через 20 лет выйти, так от обычной простуды помрешь. Вот. Поэтому здесь просто нужно, чтобы у каждой страны был сильный иммунитет от таких вещей. Да и вообще, мне кажется, просто надо стараться, чтобы каждая страна в мире занималась в первую очередь благополучием своих граждан. Из благополучных граждан люди редко выходят на теракты. Поэтому здесь просто надо заботиться о людях в первую очередь, а не играться в какие-то геополитические игры. Да <вот>, <вот>, <вот>, вот В чате спрашивают, будут ли нормальные вопросы Путину 15 или опять, как вам удается хорошо выглядеть. Не, ну наверняка, как Значит, же. Значит, мы что предлагаем? Мы предлагаем флешмоб на всех возможных площадках: вконтакте, одноклассники, на сайте, смс. Задать вопрос Владимир Владимирович, где вы будете 15 ноября 2017 тысячи семнадцатого года? 5 ноября. 5, ноября. 5 ноября 2017 года а то на, а то на вопрос про 15 он может смело ответить Ну смотря что будет пятого ну, да, ну, да, да, может ответить да. Нет но 5 -то он может и будет Джон Тефт сказал США настраив настаивать на уход Асада с поста президента Сирии Да ну это посол США в России Тефт очень такой грамотный товарищ Он Знает, что говорить, но наверняка это мнение не только его, но и администрации президента, и самого президента Трампа. Интересно, Тефто Трамп не тронул, он многих mm -hmm. заменил, а Тефто оставил. Но я думаю, они сейчас меняют вроде их. Наверное, заменят просто попозже. Наверное, просто нет реально профессионального кадра, который мог бы заменить по такому сложному направлению. Mm -hmm. Направление-то непростое. А вот отряды демократических сил Сирии подошли к раке. Да, это те отряды демократических сил, которые, которые поддерживает США, Госдеп поддерживает. Да. И, конечно, сейчас вот возникнет очень серьезный момент. С одной стороны, там в Раке рядом находятся курды, и там их очень много проживало. а я так понимаю, с курдами Трамп договорился. Да? И с другой стороны, здесь находится войска Асада. И вот как будут... Курды там лавируют с Трампом, они договорились, он уже оружием посылает, у них все в порядке. Поэтому интересная ситуация очень. Сирийские повстанцы заявили о сбитом в 50 километрах от Дамаска военном самолете. Ну опять нам скажут, что никто никого не сбивал. Но странно, огромное количество обломков и самолеты можно идентифицировать. Да, что вот ну, да. В данном случае это МиГ-21. Их же фотографирует, этот информационный мир, говорит, не, их не сбивали. Потом появляются обломки, и потом говорят, ну, у нее там двигатель сломался. Ну, я допускаю. Схема стандартная. Ну, да. В Петербурге отставной полковник попал в больницу с миллионами и картами Сирии на руках. Очень интересная Это новость. Не слышал? Он, нет. Вот есть Это такой Андрей Трошев, который, значит является заместителем Дмитрия Уткина, это вот военная, частная военная компания, uh -huh. и что-то с ним случилось, я уж не знаю что, и попал он в больницу, у него оказались сирийские карты при себе, денег 5 миллионов, и сколько там, что еще? Ну там вроде российскими рублями 5 миллионов, и сколько-то еще в долларах тысяч. Да, ну и в общем все нормальные и билеты, куда он в, Крас... в Краснодар, да, Краснодар. билеты на самолет в Краснодар. Прям карикатурная такая ситуация. Да. Зачем же он так вез с собой деньги, карты? Семьи. Ну, наверное, это мизер, наверное, все остальное, все остальное. Или привык, что как бы его не тормозят. Ну да. Так я так понимаю, он в больницу попал, то есть его скука да. подобрала, то есть да. он либо выпил что-то не то, либо. То он точно не рассчитывал. Слишком много, да, да. Но у нас же бояршник. Поэтому... 5 миллионов с собой в чем бы боярник я имею в виду даже у нас иксов виски, да, Понятно, боярышник. да быть, Я да... в свою жизни помню, как задержали. Да нет, нет это нет. работал я участковым, и надо было мне до отдела доехать, и вот отрезвительская машина как раз проезжала. Я в жизни не очень любил туда садиться, потому что там такая вонь, но здесь делать нечего, Ночь я там что-то тормознул, залез к нему, и, и они увидели, я даже вот старый пограничник не просек, они как-то увидели пьяного где-то в темноте, они выскочили, его затащили, а у него при себе пакет. И когда, в общем-то, мы приехали туда, а в отрезвитель рядом с отделом, я понял, что у него в пакете деньги. А он вообще вот в домоган пьяный. И я тогда зашел в этот в отрезвитель, застал деньги пересчитать при мне, там, чтобы я знал, какая сумма. Все написали. И вот на следующий день прибежал его жена, там что-то бутылку принесла. Я говорю: забери. Она очень радовалась. Оказывается, он дурак продал машину, напоролся вообще до поросячьего визга, а деньги завернул в газету, а газету засунул вот в полиэтиленовый пакет. Раньше были такие, вот, ну, обычные, без ручки, прозрачные. Вот это вот он пьяный нес, представляешь. Так что я допускаю, что тот полковник тоже вот из, из этой же серии. Сенат США принял резолюцию по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ну, вот это может быть так, в общем-то, не знаю, опасно для посольства, мне кажется. Да, почему? Ну, тут важный очень момент признания Соединенными Штатами и всеми остальными. Сейчас же все будут как Штаты действовать. Признание Иерусалима столицы Израиля. Это главная проблема, из-за которой все, все время шла битва. Да? Соединенные Штаты не хотели признавать, и даже вот до последнего Трампа там отказывался переносить. Сейчас вот Сенат проголосовал, что не факт, что перенесут. Ну да. Не факт, что перенесут. Ну, потому то, что, что они ну, сами еще в столицу не перенесли. Ну да. Не, ну как, фактически-то перенесли, потому что это же, э, как бы, позиция относительно э, ближневосточного регулирования, она э, разделяется только одним. Где у Израиля столица? Mm. То есть, если... В Тель-Авиве, значит, это одна позиция. Если в Иерусалиме, это, значит, другая. Все. А Так-то, в общем-то, это... ничего здесь нового нет. И Трамп, в общем-то, ничего нового не сказал. Но вот Путин меня удивил тем, что сказал, да, там, все, он признал столица Израиля, Иерусалим, все, никаких вопросов нет. И при этом сказал тут же, начал говорить, как он любит палестинское государство и какие там до, долгие какие отношения и так далее. Я думаю, если бы руководителем палестинского государства был Абу Амар, это, ну, как его? Ясер Арафат, ясер Арафат да, Арафат. покойный, да. Ну, на, на, наверное, у Путина бы это не прокатило, тот бы его за язычок поймал. Ну, нынешний он как-то послабее вроде, да. А, да, Но ясер это действительно весь мир США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы. Ну что ж, бывает. Тем более в Америке, я думаю, вообще нужно прекращать секретить документы. И не будут таких информаторов. Потому что вот девушки 25 лет... Вот что, они будут ее пожизненно теперь сажать? Ну, зачем это нужно вообще? Кому это нужно? Учитывая, что там, скорее всего, как показывает по практика последних лет, никакие секретные документы, по факту, особо секретными не являются, потому что все секреты очень скоропортящиеся. На следующий день уже известно всему миру, и ничего в этом секретного нет. Ну, я так понимаю, что это доклад разведки о национальной обороне, который... Ну, СМИ и так бы получили, по крайней мере, двумя десятками путей, кроме этой девчонки. Mm -hmm. Просто они получили бы его позже. Вот и все. Ну, вот сейчас с ней разберутся, я думаю. У Александра э, тут в чате поклонниц очень много. Да, да, не знаю. Я периодически Александр... слежу за чатом, да, но, я... Но, но я слышу только о том, что говорят, что нет, звук нет, плохой. Нет, прекрасно <laughs> Ученые предупредили о возникновении озоновой дыры над США. Вот так выкатили. Это Гарвардский университет, конечно же, Гарвардский университет. И сразу же выкатили. Трамп говорит, все, парижские соглашения 98. расторгаем. Парижские соглашения расторгаем. В Гарварде ученый говорит: а дыры, ты видел дыры, какие у нас все и сразу же пошла эта волна ну хорошо, что эти системы взаимодействуют сейчас бы вот, если бы это было в России, тут бы Куча ученых вылезла, которые бы рассказывали, как как хорошо, что Путин там вышел, вышел из соглашения да. или зашел да, и так да. и далее. Это сразу было... Sort of... да, что сделали, то они одобряют. А в действительности там вот в Штатах же большая волна поднялась после того, как они вышли из этого соглашения. Очень многие не поддержали это... И в принципе это, ну, это нормально, когда президента критикуют за какое-то решение, которое, ну, которое надо критиковать. Даже у Шварценеггера была отличная какая-то видеозапись, где он просто по полочкам спокойно, простым языком объяснял, почему плохо то, что штаты вышли из этого соглашения. Описал, как они делали, когда он был губернатором. В общем-то так необычно смотрится Шварценеггер. Ну Очень вот, если ставить себя на место Трампа, я бы не вышел из этого соглашения только по одной причине, чтобы Илон Маск не вышел из Совета в Белом доме. Да. То есть, как бы заявил, я бы сказал, ладно, ну и нафиг, мы что-то погорячились, оставайся, мальчик с нами, и так с далее. Маском надо дружить. Конечно. Это... Вот э, плохие новости. Украина такая аватарка забавная. Гая Фокса, маска с Хохалком. То есть такой Гая Фокс. Написано. Если не выйдете 12-го будете сеять Вовы до 2050 Надеюсь, конечно, до 20.50 не будет. Не, ну вот эти вот события, которые сейчас происходят по подготовки, и мы ожидаем, что они придут к нам. Я думаю, может быть, завтра они придут. То есть мы ждем с нетерпением. Это же специально перед 12 числом сделано. постоянные визиты правоохранительных органов. Да, конечно. Потому что им надо до 12 числа что-то с нами сделать. Сейчас вот они выдумали, значит, эту... Экстремистскую организацию и под этому уху они уже могут проводить какие-то следственные действия, проводить задержания и все что угодно. Поэтому, То есть фактически решение у них принято уже, они только накапливают сейчас материал. А решение уже на самом верху они приняли и так далее. То есть сейчас вот они занимаются это совершенно очевидно накоплением какого-то материала, из которого они должны слепить уголовное дело. Но исходя из того, что я сижу здесь, а не за решеткой, материал у них какой-то весьма хлипкий. Хотя ну там Санька нашего, да, Ведешкина, они допрашивали. И вот потом адвокат спрашивает, говорит, а ты что там подписал-то? А он говорит, а я не знаю, я без очков был. Конечно, ну вот. Да, ребята, и... так делать нельзя. Интересно. Так делать ни в коем случае нельзя. Что-то подмахнули вам. Вы походите на прогулки и познакомитесь со всеми. Может, отписали там что-нибудь. Вот Алекс Фомин пишет. Вячеслав Вячеславович, Костя, благодарю. Юля из Надыма позвонил адвокат, наша соратница. Искренне благодарны нам. Пожалуйста, мы всегда. Спасибо. Рады. Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией. Хорошее очень заявление. А еще исходя из того, что представь, есть госсекретарь, да, и вот есть некто Трамп, президент Соединенных Штатов, и говорит он, слышь, ну ты там с Россией наладь отношения. Отношения так налаживаются. Вот, вот я считаю, что оказывается, там громадное желание наладить отношения. Но если бы было громадное желание, оно, они по-другому налаживаются отношения. Они это не говорят госсекретарю, там, министру иностранных дел. Там. Ну ты наладь там. Давай давай, поработай. Не, ну конечно, тут еще и, конечно, от нас многое зависит. И у них э, очень много власть разделена, у них все-таки нельзя одному президенту раз и все поменять. Это хорошая страховка от того, чтобы к власти приходил там как кто-то непредсказуемый, ну, да. а у вас расы и другие институты власти есть. Это на самом деле такая достаточно хорошая подстраховочка от всяких вот ну, любителей захватить власть на 18 лет, например. Украинский да. лайнер генерал Ватутин поменял курс и направился в сторону Ростова. Так, это вот так это выглядит. Значит, генерал Латутин вышел из Днепра, вместо порта Одесса зашел в Вилкова, а потом пошел, как говорят, в Ростов. Но сейчас он находится, я так понимаю, в Азовском море, прошел Керченский пролив. И для всех было непонятно, что случилось. Заявлено, что этот круизный лайнер, значит, продан кому-то там. И на нем флаг Бахрейна, что ли, я сейчас вот посмотрю. Ну, в общем, какой-то какой флаг на нем Белиза, да, не Бахрейна, конечно. Белиза, Белиза подешевле, чем Бахрейн. Вот, так, где же он? Белиз, белиз. Да, да, да, да, так, что-то я его не найду, этот пароход. Хотел вам на фотографии обычный, обычный такой пароход, который в Германии делался по Волге их много очень плавает таких пароходов. Но вот странная ситуация, такие действительно фантасмагории происходит. Вот генерал Ватутин, который погиб в на Украине, да, которого, ну по официальной по официальной версии, значит там застрелили украинские националисты. Да. Вот пароход под украинским флагом а генерал Ватутин едет куда-то, там меняет флаг на Белиз, чтобы идти в Ростов, а в Ростове человек, который командует портом, говорит, что они его не пустят. Что там происходит, я фиг его знаю. Но если бы да, в 70-е годы, там, когда снимали сериал, там, эпопею «Освобождение», показали бы, сказали, вот, вот такая вот вещь произойдет. Сказал, чур меня, чур меня. Подумали бы, что это вообще воспаленное сознание того, кто это бы сказал, сразу же отправили бы на долгое принудительное лечение. «Газпром готов к обсуждению с Украиной поставок газа после 2019 года». Ну, я не знаю. Честно говоря, они до 2019 19 года нас грабить собираются. Я против. Да, если... Мне нравится, как «Газпром» уверен в том, что все будет прекрасно, в том числе после 2019 года. Даже если не брать какую-то политическую ситуацию. Газ и нефть все меньше и меньше вообще нужны в мире. То есть развитые страны, которым мы больше всего их продавали, они все больше и больше уходят от этого. То есть надо было нам 13 лет назад задуматься о том, чтобы эти денежки как-то начинать использовать более грамотно. Так нет, у нас наши грамотные госуправители все это дело проели просто-напросто и все. А теперь все больше стран говорят, ребят, да нам в принципе с ветряной энергией норм, нам с солнечной энергией норм. Сейчас вот будем потихонечку увеличивать процент избавимся вообще от вашего газа а газпром нет он продолжает верить что на газе будут сидеть всю жизнь нам уже давно надо думать об этом переходить на новое что-то на на самом деле когда ты понимаешь что все тебе конец ты должен убеждать себя в том что да газ нужен да он необходим мы нарастим поставки ну да, ну, но сегодня будет вот у нас новость о том, что еще три деревни в Подмосковье, в три деревни в Подмосковье привели газ. И вот, а, вот ты знаешь, вот, вот это достижение. Да, вот, ты, ты молодой человек, у тебя есть вариант дожить, у меня ни единого вообще шанса до того момента, когда Газпром планирует полностью газифицировать Россию. Как ты думаешь, когда это? Но После это... 50 -го года, там есть цифра такая, 2056. Сколько до сих пор не газифицировано? Да. 40% да. это вообще просто позорище. Страна с Газпромом, у нас 40% не газифицировано. Да, представляешь, вот 50-й год, 50 год, про меня, наверное, уже и думать зовут, и след мой простынет, а они будут газифицировать и рассказывать о том, как... Ну, не будет такого, не будет, понимаете, и не может быть. А, потому что путинских не будет, и Б, потому что газа уже не будет. То есть, все можно будет, и... какие энергии будут, я не знаю, скорее всего, конечно, электричество, но добываться-то оно будет другим путем, но не будет же тут стоять и опять все это... Это, этого не будет, потому что ну, тогда и жить не надо, если после 50-го года мы планируем все газифицировать. Ну, либо, что еще хуже, будем одни сидеть на газе, весь мир будет на чем-то современном, а мы давай дальше газ Я Не против. будет такого, потому что мы даже газовые котлы до банального не производим. Ну, да. Президент Литвы назва, назва, назвала главой главной угрозой существования России и Белоруссии. Ну, грибускайте, в общем-то, пошла даль всех, но обратите внимание, она говорит первое то, что потом говорят все остальные, то есть потом присоединяется Эстония, как минимум Эстония да, Польша и так далее, то есть ну, Латвия воздерживается иногда, иногда не воздерживается. То есть, Такое заявление достаточно жесткое, что само соседство с Россией и Белоруссией это угроза. Ну, это связано с забором, я понимаю. Ну да, мне кажется, здесь еще нужно подчеркивать. В принципе, недавно видел заявление министра иностранных дел Литвы, где он очень четко сказал, что нужно понимать, что когда мы говорим о России, мы, к сожалению, слишком часто ассоциируем ее полностью с путинским режимом. Mm -hmm. То есть, конечно же, когда они говорят о России, нужно понимать, что это в первую очередь речь о путинском режиме. Ну, или даже если не понимают, то мы должны людям рассказывать, что, ребята, как бы путинский режим и Россия, это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Хотя, конечно же, их пугает путинский режим, а не, а не то, что просто, вот, знаете, рядовые граждане. Там у них 30% почти граждан русские же, там около 30%. То, не, в Литве вы... это поменьше. В Литве, это, да, да. Это Эстония да, много. В, в, Литве... в Литве, да, поменьше. В... Нет, даже в Латвии больше всего кажется. Больше в Эстонии. Латвии... Больше всего в Эстонии. Серьезно? Русские, да? Мне казалось, что в Латвии. Нет, нет. Эстония что в, Риге, самая... в Риге вообще 52%. То есть большинство населения русские непосредственно в Риге. Нет. Это в Латвии. А здесь... Ну, будем, значит, я не знаю, распространять действительно мысль о том, что как бы мы не есть путинский режим. Мы вообще... Мы, мы сами, в общем-то с путинским режимом-то, мы в первую очередь от него страдаем. Поэтому не надо нас ассоциировать с путинским Они режимом. нас и не ассоциируют. Мы с ними, во-первых, дружим. Во-вторых, наша идея будущей России, это, конечно, очень близкие отношения с Прибалтикой. Да, ни, да, ни в коем важно. случае не оккупационные. Там, а то кто-нибудь сейчас вздрогнет. Но я знаю, что люди, которые нас слушают в Литве, а слушают давно, и Литва, как это не парадоксально, это та страна, где в процентном отношении нас слушают больше всего, в процентном отношении к русскоязычным, поэтому лабас раз, вот, и я что могу сказать, я могу сказать, э ну, лабаячу, литовцам, что я еще могу сказать, да, вот, и, конечно же, я думаю, что будут, как только режим падет, отношения наладятся, прям вот, в кратчайшие сроки. Почему? Потому что все-таки та интеграция, которая была, она может быть восстановлена. Я имею в виду экономическая интеграция. И благодаря Прибалтике, благодаря Прибалтике и благодаря Польше, конечно, ну и, конечно, благодаря Украине, мы можем совершенно спокойно, Интегрироваться в Евросоюз. Это самый естественный и безболезненный путь интеграции в Евросоюз. Не так, что, как Путин там что-то метался там, через Германию интегрироваться, через коллег yeah. не бывает так. Все-таки география так устроена, да, что она является наукой, есть определенный географический метод. Yeah, ну, нормализовать, конечно, отношения очень важно, и в конце концов, ну, это, это действительно нам что нам делить-то? Интеграция, есть очень простое правило, интеграция всегда лучше, чем дезинтеграция, поэтому объединяться всегда лучше. Да. Вот спрашивает у вас Александр в чате, а что вы планируете делать 12-го? Мы планируем, в общем-то, выходить точно так же, как и все призывают, как и заявители акции призывают, выходить на День России, выходить на акцию, которую я надеюсь, будет согласована на, на проспекте Сахарова. Кстати, тоже еще интересный вопрос обсудить, как что-то там такое происходит с согласованием. Там, наверное, в общем-то штаб Навального наверное, бьется на за то, чтобы нормальную площадку предоставили, а то то, что вначале предоставили, 364 метра, что ли, это какое-то издевательство для, для шествия. Вот, Собираемся призывать всех выходить на День России на проспект Сахарова, выходить с честными требованиями и подчеркивать, что мы Россию, в общем-то, любим, мы Россию любим всей душой, мы как раз-таки есть настоящие патриоты. А вот есть у России проблемы, серьезные проблемы. Это, соответственно, люди, которые засели во власти уже почти на 18 лет на Брежневский срок, который всегда ассоциировался с болотом у всех. Вот. И будем требовать того, чтобы перестали мучить нашу любимую страну, перестали ее над ней издеваться и, извиняюсь, вообще насиловать ее. Вот. В этом ничего такого экстраординарного нет. То, чего мы требуем, мы имеем на это полное право, это сменяемость власти. И как раз-таки мы вот, собственно, и с Вячеславом неоднократно обсуждали, что до чего довели страну, что элементарное требование сменить власть, просто сменить власть, уже вызывает какую-то агрессию, противодействие. Нам по голове это усиленно экстремизм. дает. Да, экстремизм. экстремизмом, нам по голове усиленно дают, к нам приходят там за всеми, все, шьют дела какие-то. Это же вообще нонсенс. Это нонсенс. И будем выходить и требовать того, чтобы э, делали то, э, что мы требуем. Мы имеем на это право. Да, то есть принцип разделения властей, да. принцип сменяемости власти здесь не работает, а когда ты этого требуешь, ты становишься экстремистом. Ну нифига себе, то есть люди в цвет кладут вот такой болт, вот прям теперь все время будут на конституцию, кладут прям жестко тогда, и, и им говорят, ребят, вы болт положили, говорю, пошел ты на ты экстремист, сейчас будешь сидеть. За то, что слово болт произнес, ты все, еще и понапринимали статей. А люди с Конституцией выходили вот на прогулки Их тоже там же принимали Так можно просто начать читать Конституцию да, уже да. вас свинтят а, ну, да. Призываю вас еще раз подписываться на канал Подготовка большими буквами Латиницей Нажимать ссылку делиться Делиться видео в соцсетях Ставить лайки Если мы наберем 7000 лайков за сегодняшний прямой эфир Мы вам покажем революционного кота Также у нас есть в разделе На сайте 5112017.org Прогулки Прогулки свободных людей Там в верхней строчке написано Телефон Надежды Надежда у нас пытается организовать региональные новости Открывайте, звоните Я сейчас его продиктую 8 95 32 05 11 12 5 11 17. 17. Вот так, такая тоже новостишка Секретные заемщики Не вернули в российский бюджет 1 миллиард долларов Предположительно предположительно Это Куба, Венесуэла и Беларусь. Ну, это предположительно, потому что, представляешь, вот э, мы всегда говорим, что тайны и это крепостные стены тирании. Вот есть тиран, который кому-то раздает бабки просто тупо. Наши. Да, наши, с вами, да, а потом говорят, слышь, а куда деньги делать? А нельзя, это секрет. Как mm -hmm. оно может быть? Один миллиард долларов секрет. Нет, их не отдали. А кто не отдал? А это секрет. А, а это, это секрет, тираны. да. А да, да а почему это... не отдали? Тоже секрет. Причем Нет. у нас так, у нас вообще же часть, чуть ли не треть бюджета у нас засекречена, потому что военный бюджет. Потому что процента, да. Да, потому mm. что секретно. Как секретно, а как контролировать куда бабки потратили? Какое Или... твое дело? Холодно. Да, действительно. Да. Ну на Виланч да. да. Тут. В Панаму. Да. На Уточку. На Авиакомпании налетали убытки. Как это может быть, я вот вообще не могу понять. То есть, самые дорогие билеты в России самые дорогие полеты в России Чтобы до Тобольска долететь, надо заплатить столько же, сколько до Сингапура, да? До Саратова столько же, сколько до Мадрида, расстояние там в пять между Тобольском да, и Москвой, и Москвой и Сингапуром в четыре раза. Вот между Саратовым и Мадридным, там, Барселоной там, и, или Малогой. Малогой, вот между Малогой в шесть раз больше, а столько же билетов, сколько до Сарада. Причем, господдержка при этом существует. Да, равно, при да. этом существует. Есть, вот, например, зарубежный, я не понимаю, как действуют, например, зарубежные авиакомпании, которые летят к нам. Ну, полет 12 часовой, да, откуда-нибудь там, я не знаю, из другого континента к нам. Можно купить перелет там, я не знаю, туда обратно за 30 тысяч. Да, по перелет до Иркутска, там, пятичасовой, внутри России, нашими авиалиниями, можно купить за 60 тысяч. При том, что есть гос, госсубсидии у компании. А у тех нет. Как такое происходит, вообще непонятно. Как вы умудряетесь так тратить деньги? Я зарплата просто... пилотов в Европе гораздо больше, чем у нас. Все равно. вас не слышно. Макс, да, не, говорю, что зарплата пилотов выше. Да все, всех вообще. Представляешь, всех. Причем, говорит, керосин дорогой. Как он может быть дорогим, если цены везде на керосин упали, кроме России, которая его производит? Помнишь, это было тысячу лет назад, еще когда вот я в, а, когда Обама поехал к прошлому королю саудовской Аравии, и меня спросили, что будет. Я говорю, ну что будет, ну договорились цены вольнут, но они они цены искусственно держались в то время. Я говорю, они обязательно договорятся, и цены упадут до нормального уровня, ну, потому что так мир устроен. И говорят, а что делать? Ну, тогда как бы мы советовали инвестировать куда-то людям, сейчас не советуем, а раньше советовали. Я сказал, вкладывать в авиакомпании, только не российские, потому что, ну, естественно, при низкой цене на керосин рентабельность вырастает кратно, бабки придут сразу, вот первый год, по крайней мере... Очень большие. Так оно и случилось. Но кроме России. В России убытки опять. Что происходит? Пишут, Рим-Варшава, 26 евро на лоукостере. Вот. А, а у нас 60 тысяч в Индополож до Иркутска полететь. Можно и дешевле, кстати. Но иногда будут регулярно встречаться. Сейчас минимум 30 тысяч да Уссурии да. Сирийска до Владивостока. А уж Петропавловск, так я вообще молчу. Макс 2017. Гости авиасалона увидят 200 самолетов и вертолетов. Чем больше самолетов и вертолетов они увидят, тем больше риск того, что они потом не увидят ничего. Потому что, представляешь, вся эта братва там будет летать, а у нас каждый авиасалон, в общем-то, на грани фола. И заканчивается иногда все очень плохо. Да, вот, ну, вот там какие-то бесплатные билеты студентам, я бы, честно говоря, не пошел. Риск неоправдан. Вот сейчас риск совершенно неоправдан. Последний раз на Максе был в 2001 году, кажется, я году больше я не бывал, ну, и, и, и не Да, да. Даже если все будет нормально, значит чудом. Чудом пронесло. Потому что так сейчас все организуется, что гарантии, что не упадут на голову, никакой. Рейтерс узнала об отказе богатейших российских бизнесменов от уплаты налогов в России. Да, ну, из, это... да, из 500 треть. Вот прокомментирую. Треть, представляешь? Что это значит? Я объясняю тем, кто не понял. Это они не отказались платить налоги, они гражданство поменяли. Вот и все. То есть треть из 500 миллионеров и миллиардеров убежали. Ну, плюс у нас же еще они вообще придумали очень интересную штуку. Протащили закон, по которому российские бизнесмены были освобождены от уплаты налогов в России, если вдруг они попали под санкции. То есть путинские дружки замутили бизнес, начали, в общем-то, сидеть на господрядах зарубежье сказал ребята у вас что то там ворованные деньги какие-то все уже давайте вот в том числе санкции на вас распространяются они сказали а, ну ладно если мы теряем деньги возможность зарабатывать за рубежом мы с нашего народа возьмем чем не будем платить налоги зачем ему платить вот собственно очередной шаг как по нам проехались и очень очень очень простые схемы просто это все делается под шумок быстренько у нас госдума у нас очень послушная Знаем, как все это принимается В пятницу вечером Последним там пунктом в повестке Быстренько раз из, 70, из 72 там законов И все сделано Вот так вот они придумывают нам правила По которым жить Спрашивает меня всегдашний вопрос А мальцев мент Да, после института я распределен был а, В Дзержинск, Горьковской области Следователем, но туда не поехал а договорился с УВД Саратской области, что возьмут меня на любую работу. Но ну, Я не хотел ехать в Дзержинск, там химическое оружие производили. И я пошел участковым в поселок Крекинг, проработал год 8 месяцев и 5 дней. Честно говоря, проработал только год. А потом я просто перестал выходить на работу, и мне потом, в общем-то, через 8 месяцев или там через сколько, ну где-то в октябре, что, в начале или в сентябре я перестал выходить. Почему? Потому что я увидел, что народ готов к революции, люди выходят, митингуют а милицию используют для каких-то карательных полицейских мероприятий. Я решил, что я в этом не буду ни в коем случае принимать участие. Ну зачем мне? Я молодой человек, как бы отслужил в армии, все у меня, все в порядке, в душе, да, зачем мне какой-то геморрой наживать, ради чего? У меня не было там папы генерала милиции, я не строил себе карьеры никакой, и все, я ушел, создал частное охранное предприятие и в общем-то и сыскной тогда можно был саратской сыскной бюро Алегра. у меня было тогда тысячу работающих вот тут в чате постоянно пытаются нас заставить мериться с алексеем там непонятно чем забуханный бухарь пишет вопрос сколько людей придут на проспект сахара 12 июня вот вы приведете человек пять ну, Открытая а Россия еще 5 приведет. Стой, стой. У нас сейчас в студии сидит, наверное, да 10. Да нет, ну какая разница, сколько сидит в студии. Хорошо, мы приведем 5. Да. Открытая Россия <связь> приведет 5. но ну, это уже 10 человек. Там, Горский приведет 5. Гальперин приведет 5. Я могу, приведет, да, Белецкий приведет Я могу до бесконечности загибать пальцы, и все это будет по 5 человек. Да, и получится солидное количество. И мы, мы не собираемся ни с кем мерить, у нас один путь, мы соратники, и вы нас ни в коем случае, если вы хотите надавить на самолюбие, то имейте в виду, вот есть семь человеческих грехов, у меня не все, конечно, есть, как и у любого человека, есть некоторые через край, ну, например, гордыня, да, через край у меня есть гнев, это вообще жесть какая-то. Есть чревоугодие, это основные мои вот демоны, да, но зависть я почти не чувствую. То есть я знаю, что она есть, ну, или должна, по крайней мере, быть. И иногда даже я называю это слово, но я не чувствую этой зависти, у меня, ну, не бывает. Поэтому вот в этом отношении не давите, можно давить на чревоугодие, гнев гордыню Очень это совершенно да. смело какой смысл здесь мериться я тоже не понимаю совершенно по одну мы по одну сторону баррикад просто ниши разные и как бы двигаемся все в одном направлении и здесь действительно в общем, ну, не знаю, может, пытались что-то поссорить, что ли? Ну, ну, не, ну, это просто... Они не же да. не не не да. Кстати, вот по дальнобоям вот, пишут... Подожди, дальнобой. вот Александр написал, готов быть шестым в любой группе. Ой, молодец, он молодец. Дальнобои пишут, тоже собираются. По поводу дальнобойщиков, вот у меня есть там контакты, и мои контакты есть у дальнобойщиков. У нас на пятницу начало гуманитарной помощи, там, назовем ее так, пока... Подпольное название, или как оно называется правильно, пишите стоянки, пишите кому необходима эта помощь, будем логистику прорабатывать, думаю пятницу, субботу мы вас немножечко, немножечко поддержим. А вот Путин поддержал идею лишения гражданства России за терроризм. Так, было предсказуемо, и сейчас они будут лишать за терроризм, потом за экстремизм, сейчас они будут лишать тем, кому дали гражданство, потом они будут лишать уже у кого оно с рождения. Ну, если мы дадим им такую возможность, и они будут еще сколько-то. Не, ну, причем здесь какой смысл а, применять, ну, то есть, вот прям совсем плохо станет настоящему террористу, что его лишили гражданства. Настоящий террорист, как правило, еще и в себя успеет за это время взорвать. Лишать его гражданства уже за это время как-то, ну, ну, прекрасно вообще. Случаи, а, да, там... а, а, а те, же случаи, посмертно, да, А судя по всему, этот закон, наверное, будет использоваться так же, как большинство путинских законов. Для того, чтобы лишить гражданства того, кому навесили там ярлык, там, какой-нибудь террорист или экстремист. Потому что он же там, где говорит терроризм, там же наверняка имеет в виду экстремизм. И раз лишить гражданства и быстренько выслать самых громких. Так что можете быть готовы, что и так может правоприменение строиться. А потом он скажет, нет, ну закон-то приняла Дума, государственная независимая, не я же принимал закон, я так, я подписал просто. А так а применяют у нас суды как бы законы, а они независимые у нас, я что, я, я же ничего, я, я здесь ни при чем. Путин предложил давать клятву или присягу при получении гражданства РФ. Это как, при, как в США, но там же не присяга, главное это. Главное ощущение, что ты находишься и причастен к великой державе. Да? У нас сколько угодно можно говорить про великую державу, но есть определенные признаки. И вот когда у американцев, если вы помните, в, еще в Человеке закон, я помню, читал это в семьдесят восьмом году, там лохматом, американцев опросили. И говорит, вот почему вы считаете, что США, что дает вам право считать, что США великая держава? И говорит, американское правосудие. Mm. Основная масса сказала. Они не сказали, что у них самолет большой, там бомбы здоровые, что они там в космос летают и на Луну... Президент крутой. Да, президент крутой. И говорит, правосудие, все. Вот одним этим ограничилось понимание великой державы. Так может быть как-то тоже вот в этом направлении двигаться. Интересно, все в ча... пишут в чате Руслан Пипченко. Зачем сейчас из Краснодара возят в Крым клубнику по 110 рублей килограмм? Нам свою девать некуда. В Крыму девать, в смысле, Да, свою девать некуда. Везут из Краснодара по 110 рублей. Везите все по всей России, а то тут значительно дороже. Да, клубники здесь нет вообще. Она такая есть. Она импортная, да. Мегафон покинул директор по инфраструктуре. Да, произошла интересная вещь, вот ты расскажи, Костя, потому что там связывался с людьми. То есть я так понимаю, что там заразили мегафон вирусом, проблема не решена. Нужно было поменять, то есть у нас пошел какой-то вирус глобальный, червь его так называют. Бурхан, чего можно назвать. Бурхан, да. Пошел вирус, значит, Microsoft решил эту проблему выпустил обновление, нужно, я так понимаю, было занести копеечку за это обновление. Бурханг, естественно, пожадничал. И вот результатом его жадности стало то, что его покинул директор по инфраструктуре, по инфраструктуре который разрабатывал вот эти вот все коммуникационные связи. И сегодня Касперский получил задание. То есть разработать антивирус, который этого червя вытравит. То есть он там, по ходу сидит. Походу мегафон... Да. Похоже, что мегафон ждут большие-небольшие неприятности. У меня мегафон. Блин, да у нас Советую тоже переходить... одна система, да. Советую переходить на... Менее бурхающие, да, системы ну, связи. Вот, да, еще три села в Московской области подключили к газу, но мы это говорили, я... Вот как раз очень вот самая интересная новость с моей точки зрения. Малоимущие россияне получат получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки за год. В год. Я сразу, чтобы люди поняли, что это такое. Это 178 долларов в год. Это 27 рублей 39 копеек в день. 27 буханка, рублей 39 хлеба. копеек, Извините. это буханка хлеба, так что Бурханович, помню, говорил про 125 грамм хлеба, что готовы там за Путина, ну за 27 рублей буханка, вообще, все, да, все, да, и все, да. И вот, и сразу же хочу, чтобы у нас был с чем сравнивать, в Каталонии парламент, вы знаете, принял решение, что то людей, которые лишены всяких пособий, зарплаты, нигде не работают, они будут наделять 550 евро в месяц. То есть независимо, ты нигде не работаешь, нет у тебя, если ты где-то что-то делаешь, палец о палец, ну, там, вольный художник, например, и получаешь меньше, то они тебе доплачивают, так Давай будет продолжаться до 2020 года, а потом будут платить 664 евро в месяц, то есть это стабильный гарантированный доход, который не приняли в Швейцарии, но ну, не приняли пока в Финляндии, но идет разговор, но уже приняли в Каталонии, может быть не такой объем, нужно понимать, что Каталония не сама по себе, на сегодняшний день она часть Испании Испания. и люди, которые живут за 5 километров там, или за 5 метров до границы с Каталонией, они репо почешут и скажут, нифига себе, там вон как а здесь вон как Но надо понимать, да. что это всем то есть это абсолютно всем, абсолютно. вплоть даже до нелегалов да, это всем то есть кто присутствует на территории достаточно вот прийти, сдать документы и все Нужно доказать, что ты два года не получал, не пользовался. Полгода. Эти... А, полгода. Полгода. Да, да, да, два года проживаешь, и полгода тебе ничего, не платили не ничего. И, все, и тебе сразу начинают начислять и по смерти. Не, ни зарплату не платили, а именно никакие пособия Пособие, тебе да, полгода да, да, да. не платили. Девятка. Патриарх Кирилл перемещался по Кирову mm. в кортеже из 13 автомобилей. чертова дюжина его любимое число. Да. Это, это вообще вот с патриархом, конечно, это отдельная тема. Мне как человеку, вот, вот реально, мне как человеку крещенному становится стыдно все чаще и чаще за нашего патриарха. Это просто, просто позорище, реально. Он проезжает на своем кортеже из 13 автомобилей, выходит, ему там крестик, его золотой опускают, поднимают. поднимают. Да, опускают, поднимают. А потом, а потом он нас учит смирению, подчинению, скромности, понимаете? Человек с часами Бриге на руке, которые ему потом выпиливают с помощью фотошопа на фотографиях, учит нас смирению и скромности. Не это нестяжательство, да. Это же просто, вот это какое-то мракобесие, честное слово уже. И с каждым разом нам все стучатся одна и стучат, потому что я думаю, ну куда еще он уже будет вести себя еще хуже? Нет, вот он катается там теперь такими кортежами, то есть он делает все диаметрально противоположно тому, как должен вести себя патриарх и вообще как бы человек церковный. Подающий пример. Всем. Да, по идее должен подавать пример. И, и как себя ведет, например, там э, этот Папа Римский, который, да, который ездит что-то там скромненько. Я не знаю, честно, искренне ли он это делает. Надеюсь на то, что искренне. Абсолютно но, искренне, но я уверен. Я, я вот тоже склонен верить, что искренне. Но это же просто просто поражающая пропасть между двумя этими священнослужителями, между нашим и между Папой Римским. Наш это просто воплощение какого-то какой-то роскоши, вот этой позолоты везде, вот это вот, показать людям, такое ощущение, что он плюет нам в лицо реально, посмотрите, вот вы холопы а я здесь весь в золоте, вы еще и мне скинетесь денежками на еще один кортеж. При, это... Да, причем много монахов и, кстати, Кирилл тоже является монахом но я не его сейчас буду иметь в виду. Много монахов мы можем обнаружить их и прям недалеко отсюда, и дальше в Мордовии, и во всей России, которые могли бы смело занять его место. Да. И никто бы им вообще ничего не мог сказать, потому что они абсолютно, у них обед нистижаний, они абсолютно ничего не имеют, кроме, может быть, иголки с ниткой да, работают и умом ничем не отличаются от данного товарища, может быть даже умнее его, да, ну там, как бы, это Господь разберет. Но вот главная проблема, -то какая, на мой взгляд, с нынешней русской православной церкви, это влияние государства. Конечно. Не Конечно. было бы влияния государства. Избрали бы патриарха, как положено в русской православной церкви, путем жеребия. Все, вопросов не было. Не они? было бы ни одного. Причем там действительно нужно заступиться. Очень много же священнослужителей достойных у нас есть. Просто такие священнослужители достойные, скромные, настоящие. Они не нужны руководству РПЦ сегодня. Сегодня нужны вот только вот такие, вот, которые денег рубят непонятно с чего вообще. Там же колоссальные доходы у, у нынешнего руководства РПЦ. Просто колоссальные. А скромненькие, знаете, какие-нибудь батюшки, у которых приход огромный, которым все верят, они их по телевизору не покажут. Потому что как это? Он будет выглядеть лучше, чем патриарх. Такого нельзя ни в коем случае. Да, у нас случилось полное сращивание РПЦ и государства. Этого нельзя допускать ни при каких условиях. Слав, у нас время, мы да. должны донат зачитать. Поехали. Давай, Давайте. сейчас подожди, я быстро посмотрю. Так, ладно, это мы тогда завтра, а сейчас я пробегу. Так, ну, про реновацию мы тогда завтра поговорим. Сейчас я покажу какие-то новости еще. Так, что у нас? Ладно, наверное, тогда уже все новости завтра будут. Сейчас я... Так, показали... «Прогулку со львом». А что это за поле? А, это картина Левитана. И не поле, а лето. Оно Кстати, называется... Говорите, сегодня день рождения Пушкина. -то. Да, сегодня да. и Сан Сергеевич Пушкин день рождения. А картину Левитана продали, значит, в... в... Лондоне за миллион долларов. И мне всегда вот обидно, вы знаете, я честно скажу. Там, ну ладно, там Казимир Малевич за 20... Один миллион уходит, да, супрематическая композиция э, ушла за 21. Ну вот Левитан за миллион, там Крамской, Левитан, там по 300 тысяч долларов. Это вообще просто. То есть, конечно, наше искусство недооцененное, очень сильно недооцененное. И я думаю, что будущая власть... России, конечно, тоже а, должна этим заняться, как это ни странно то есть а, о, оценить оценить искусство нашей страны, то есть таким образом чтобы вот, ну, ну Левитан м, стоит гораздо дороже, если сравнивать да, я уж не буду, а то меня потом а, в нетолерантности обвинят, но я говорю, я всегда говорю, ну, пидорас на унитаз, ну, не может стоить 160 миллионов ну, блин, понимаешь может, История показывает, что может. Ну, может, в Лондоне, да. Ну да. Ну, мне обидно, честно я скажу. Потому что это это реально шедевры. Значит, мы возвращаемся к донатам, потому что люди уже два дня нам шлют. Спросят задавать вопросы. Я мама троих детей. Муж инвалид третьей группы. Переехали из города в деревню, это угнетенная путинским режимом. Чтобы не кормить детей дерьмом Которое продается в магазинах После революции что станет с многодетными семьями? Вопрос Что станет с многодетными семьями? Но Мы говорили что наша главная задача Наша главная задача Насытить деньгами да? То есть, если вот сейчас мы видим, что основная масса денег расхищается, причем в тех объемах, совершенно невероятно, когда 10% от ВВП, менее 10% это бюджет. Ни в одной стране, даже те, кто не заявляют каких-то там социально направленных бюджетов, там нет такого. То есть, там, какой, вон, больше, там половин, больше половины, больше половины. К ВВП это бюджет, США это пятая часть, да, и так далее. И мы когда это все видим, ну, наверное, если мы будем правильно с этим справляться, а мы будем, то у нас будут средства для того, чтобы финансировать пенсионеров, финансировать многодетных и так далее. То есть, каким образом? Бернанке говорил, я повторю, что надо разбрасывать деньги с вертолета. Не надо разбрасывать деньги, нужно дать... вот. Именно этой категории, и она будет оплачивать уже всех остальных на первом этапе. Это будет самое лучшее вливание. Тарас войновский тысячи рублей котейки на, барм... на бомбардье. Дмитрий Соколов, создали бы условия для финансирования движения Зрк, превратив в статус национального не понимаю, что такое ЗРК, ракетный Конгресс. Я, если честно, тоже подумал. Оно это. реально способно вдохновить всех русских на беспрецедентный добровольный вклад своих сил в будущее Отечество. Не, ну все... ЗРК расшифруйте, пожалуйста. Да, да. я понимаю так, что все движения, которые существуют ну, при будущей власти, мы не планируем кому-то давать какие-то, грубо говоря, ковришки да, то есть мы планируем, наоборот, кого-то люстрировать, ну там Ядросов, может быть, еще кого-то. Это да. А все остальные, мы хотим что? Мы хотим дать равноправие, мы хотим дать людям свободу. Вы считаете, что вы можете продвинуть свои идеи? Продвигайте. Да, все время Город мне показывает. Город Виктор Иян. Сто рублей на хорошую погоду. Кирилл из Зеленограда отправил на Ревкоин, и все прошло удачно. Привет из Зеленограда. Это еще вчера. Александр на нужды, спасибо. Риме Римидал... дал ну, не ту Володя. Лучше 12.06. Сибаса в костюме Стерха, чем 5.11 переползать границу с Китаем с палкой в жопе. Владимир Дронов. 100 рублей на усмотрение. Александр Белоущенко. Извините, если неправильно прочитал. Привет из Сетла. Слава. Надо сделать новую передачу о подвигах Путина. Предыдущая уже устарела. Татьяна и Александр. 300 рублей. Зарплата в Краснодарском крае у росгвардейцев 20%. 20 тысяч рублей, у ментов 35 тысяч рублей. Констовары за свои, бензин за свои, сказали, скорее бы что нибудь произошло, задолбались в конец. Стрелять в народ, чего ради. Денис, 517 рублей, что будет с семьями погибших во время революции как с одной, так и с другой стороны? Хороший вопрос, на самом деле долгий. Не, а никакой никак, ничего долгого вообще мы говорим о различных пособиях. Ну, вот будет одна из форм пособий. что тут, Ну, мы как-то уже говорили о тех людях, которые защищают свободу, что к ним, конечно, и к их семьям особое, будут, сказать, особое внимание. Владимир Саратов, оргсинтез, каждый день нам да, благодарит нас. Привет, хунта, бабло кончается, а перспектив никаких. кроме 5, 11, 17. Всем здоровья и удачи, мы с вами. Михаил Самара 511 рублей. Дождались, готовы, ждем. День чех, хоть Смотрите. все бы получилось. Валерий Санкт-Петербург 200 рублей. Тест Роман. Предлагаю безобидный, но размягчающий вату слоган. Путин всемирный президент России. А временный президент России. Да. Yeah. Товарищ Тельман 217 выборг. Дед Марин. Привет всем. Недолго ли готовимся? Вова не перехватил по, по эрдогановскому сценарию. Нет, Дед Мартин, мы готовимся столько, сколько положено Роман 135 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. 135 рублей на нужды революции. пять одиннадцать семнадцать Не жду, а готовлюсь. Роман, спасибо. Татьяна. При перечислении на Ревкоины берут большие проценты. 32 на 100 рублей. Не знаю, Татьяна, надо проверить, кстати. Давыдов Павел. 200 рублей. Привет из Сызрани. Гостил дави, Давичев в Башкирии. Народ негодует. К ним приезжают китайцы на Сабанту. И что вы думаете по этому поводу? Земли не, обраб, земли не обработаны очень много. Ну чё, Мерзость запустения. Что тут думать? Нужно все восстанавливать. Снежок рублей. Есть, разруха. разруха. Как Филипп Филиппович говорил. Голова. Снежок 100 рублей на микрофон. Денис 500 рублей. Проба, проба на дело. Спасибо александр 500 на благое дело спасибо алексей монина на яд для крыс в царстве Каще. ну матерок вообще, ну заебался Много. вообще в общем да. с песня в Эгегей, дмитрий 71 на нужды спасибо зибарик не ругайтесь объединяйтесь так и делаем спасибо сергей 5 1 спрошу прошу прощения наверное повторяюсь ревкой купить не вышло Сегодня в 21.45 по Москве. Ну, вроде как работает. Николай Тарасович, ну, Вячеслав. Как вы считаете, голосовать или нет в 2018 году? Если что-то пойдет не так, 5.11. 5.11.2017. Мы только на это рассчитываем, что все пойдет Если что-то пойдет не так, голосовать вам не придется. Не В любом платить. случае. Да. Владимир Щелков. На хорошие дела. В ВАНО 100 рублей тестовый. Перевод. Спасибо. Борис Свободный, Таганрог. Спасибо вам за поддержку. Мы готовимся и верим. Ваха 100 рублей. Вопрос Мальцеву в Ютубе. Много говорят о провокациях путинских чморей 12 июня. Что вы об этом думаете? Не, ну, мы видим, по крайней мере, что полицию разгружали сегодня в Шереметьево. Они готовятся, тоже не ждут, а готовятся. Посмотрим. Что будет это очень важная дата очень важно ольга 300 рублей ребят вы своими рифкоинами обижайте тех кто помогает от чистого сердца вот ольга извините пожалуйста, для вас рифкоинов не существует чтобы мы вас ни в коем случае не обижали ну да жека 1000 рублей 1500 рублей привет это наверное женя с, <с, <с, <с, <с Мурат, 270 рублей. Признает ли Новая Россия гено геноцид черкесов? Во время русско-кавказской войны улицы городов на бывших землях черкесов называют именами самых кровожадных генералов. Не, ну Кавказская война была страшная, кровавая война, и я думаю, что стоит ее оставить истории, но никто никто не против, чтобы на местах на Кавказе в общем люди сами давали оценку. Очень сложно давать истории общую оценку, вы же понимаете, из-за этого можно здорово переругаться. Есть исторические факты, их никуда не денешь, они очень часто страшные, эти исторические факты, их надо принять. И, это из, и мы не можем изменить прошлое, мы даже иногда не можем изменить настоящее, но мы можем изменить будущее. Поэтому... Виталий, 100 рублей, можно еще раз про лифкоины, проценты и так далее? Виталий, уж в следующей передаче, да. в самом начале обязательно расскажем. Сергей 100 рублей. Со второго раза только удалось оплатить рифкойны. Атакуют, что ли? Да, были проблемы с чатом, с сайтом. Все восстановили. Ломали. Так нам надо заканчивать. 100 рублей. Что будет с Гибдд? Дмитрий двести на нужды. Движения, еще три страницы. Бразно шатающийся 100 рублей. Ростбалт, Какая-то ссылка. Посмотрим. Димон, 200 рублей. Спасибо. Власовец, парень молодой. Молодец. Далеко пойдет. Это вам, Александр. Да. Владислав и его партнер партнерка Тверь, надеюсь, что Слава правильно использует наш волшебный болт, а именно 5.11.17 завернет его Володе в его задницу. Елена Круговая на благие дела. Да на перчатки у... высылают, эти черные, как у этого 100 рублей 6 ноября у бургеры там едят в черных перчатках, тогда присылайте в Москве спокойно, Мальцев и мальцев Ко посажены на 15 суток. Какие будут действия? действия будут разнообразные по ГАПОН. Алексей, 100 рублей с понедельником. Дима, с зарплаты рублей. Спасибо. Саша, Саша, 150 без подписи. Спасибо. Сережа, пробный, два, пробный. Добрый день, Вячеслав. 7 июля моей дочери Маргариты. День рождения. Она живет в Владивостоке. Поздравьте ее во время эфира. У нас уже будет самое... Вас поздравляем, поздравляем завтра. И а, вот ну пишут, пилота Литвинова и вообще пилота. Я вот вспомнил фамилию пилота Литвинова. Это очень приличный человек. И хотелось бы, чтобы вы его пригласили. У меня нет с ним связи к нам на передачу. И пообщаться очень было бы хорошо. Я так понимаю... Поздравьте да. дочь Маргариту. Да, поздравляю. Поздравляю от всей души. Во Владивостоке? Да, у них сейчас как раз утро. Утро. Да, ну, не утро там. Ну, ну, раннее утро, да. Ну, да. Андрей, 1000 рублей, здравствуйте, знаете, Германа с телегом. не хотите пригласить его на передачу? Пожалуйста, Андрей, займитесь этим вопросом. Наталья, 100 рублей на благое дело, Кирилл Зеленоград на адвокатов, Владимир Саратов, синтез, привет, хунтов, я говорю каждый день. Ника, 1000 рублей для, для Эдуарда Бобаржаняна, Крестов Сергей Геннадьевич на благие дела, Дмитрий, 100 рублей на нужды, Костя, больше ни одного лайка, пока не покажете катали кошечку. Дмитрий, пока не наберем 7000 лайков в прямом эфире, никаких кошечек. Значит, Анджи, и Перек, не знаю, какие ники напишут. Добрый вечер, у меня 1 июня было 1100 рифкоинов. Сегодня 10 июня, 1101. Вместо 1940, что сделать? Забыть про них. Несколько. Разберемся. Снежок 100 рублей на шампунь для бассейнов. Андрей Дмитровград. Купили в пост товарах цепи и замки, сцепились, ключи перепутали, долго смотрели на санкционированный митинг. Люди... Людей много, а побеседовать не с кем. Ну вот, надо было не цепи, надо было карабины. Великий И. Вячеслав Вячеславович, ваши первые три указа после революции. Нет, ну мы говорили, во-первых, оба кредитной политики, то есть об отмене долгов, это главный, глав... сам... да, главный закон, да, об интересует. оружии, ну и наверное, о иллюстрациях, люстрациях да. Роберт Дроптрейблс кто... студент 5000, ссылкой посмотрим, Димон 200 рублей, лайки не забываем ставить, да лайки не забываем ставить Владислав из Хасмерхайма как получить пароль на сайте подготовка для входа в адресную книгу, она не для вас, извините вам там может только записаться Илья 100 рублей в прошлую трансляцию не успел. Если на Западе так жутко и опасно, как рассказывает Кисель ТВ, почему бы им на радость Вати не вернуть оттуда всю свою очень дорогую для нас родню? Там этих будет выступать сегодня? Да. Тогда все, тогда заканчивается. Осталось четыре штуки. Андрей Топов для дальнобойщиков. Виктор Вячеслав Вячеславович, вы говорили про бесплатный интернет. Для первых тысяч подписчиков это останется действие. Интернет будет для всех бесплатный. Да, мы... Олег Горобовский, Германия, 500 рублей на чай. Серго Став, Хунти, привет, поздравьте моего близкого Бессариона Кахетинский, лучший да. кузовщик в Питере. Бессариона Котехинский. К Кахетинский, Кахетинский. Кахетинский. И да на 100 рублей, 12-го идем, идем на митинг. Всем спасибо. Не забываем, что завтра у нас у Вячеслава Вячеславовича день рождения. Да ладно, зачем ты это говоришь? Вот. Не ждем, готовимся. Потому что я... кто-то думает 8 тот 9 Пусть да. уже завтра все. Да, все я... подготовились завтра, чтобы чат только с положительной, позитивной информацией. И четвертый указ, про который мы говорили, для нас принципиально, что Wi-Fi, связь, интернет были в России бесплатными на всей территории. Это принципиальная позиция. И, в общем-то, когда мы говорили, все говорили, что это утопия. Но в прошлом году, если вы помните, все в том числе и мегафончики заявили, что они готовы предоставить бесплатную связь а свои ништяки зарабатывать на каких-то дополнительных вещах, если не будет закона Яровой. Не будет законов этого Яровой. Вообще да? бы я хотел отдельно поблагодарить Александра да. за то, что посетили Спасибо. нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Так.